Добрый день! Вас снова приветствует интернет-магазин Водолень. Сегодня мы с вами рассмотрим оголовок для скважины ОСПБ-110-130-32. Это новая версия-головка, модернизированная инженерами компании Gilex. Немного усовершенствованная, доработанная для удобства эксплуатации и монтажа. Итак, рассмотрим, что же у нас поменялось. С левой стороны у нас представлен стандартный головок в исполнении ОСП 110, 130, 132 и ОСПБ. ОСПБ получил новую возможность доступа к скважине, к самому насосу без демонтажа головка. Здесь стоит уплотнительное кольцо, герметизирующее соединение, и оно плотно закрывается для герметизации скважины. И самое важное усовершенствование это контактная коробка, герметичная. Также здесь стоит соединение, уплотнительная резинка и здесь герметизично закрывается выход и вход для насоса. Если вы когда-нибудь монтировали насос для скважины, то вы помните, что при прокладке электрического кабеля от скважины в дом нам приходится где-то делать разъединение электрического кабеля, так как при демонтаже в будущем насоса его в любом случае придется резать. Вам придется или изобретать новую контактную коробку на стенке скважины, если вы используете кесон, или же воспользоваться современным оголовком, современным решением, которое позволяет аккуратно и быстро воспользоваться при необходимости отсоединить и достать насос. И опять же, насос достается у нас без особых проблем. Старые оголовки точно также будут востребованы на рынке, так как проходное отверстие у СПБ здесь 98 мм, и не каждый оголовок Пролезет сюда. Не каждый насос сюда пройдет. Вот. То есть это вас на все трехдюймовые насосы стандартные четырехдюймовые, За исключением тех, которые имеют вот диаметр более 98 миллиметров. Оголовки УСПБ вышли в различных размерностях. Начиная для скважины от 90 мм и заканчивая диаметром 160 миллиметров по наружу. С вами был интернет магазин Водолей. Сегодня мы рассматривали головки для скважины Джиликсой СПБ 110-130-32. Всего доброго, до свидания.